Простейшие являются одноклеточными организмами. Мы уже знаем целое царство живых существ, образованное одноклеточными, это царство бактерий. Но все бактериальные клетки имеют яркую отличительную черту, у них отсутствует оформленное ядро. Одноклеточные встречаются и среди организмов, клетки которых имеют ядро, среди грибов, растений и животных. У всех одноклеточных Клетка – это целостный организм со всеми жизненными функциями. С одноклеточных организмов началась история жизни на нашей планете. Затем появились многоклеточные и достигли за миллиарды лет поразительного разнообразия форм. Но одноклеточные организмы тоже продолжают успешно существовать. Значит, в одноклеточности есть свои преимущества. Подумайте, какие. Появились одноклеточные 3-3,5 миллиарда лет назад. А вот люди узнали об их существовании много позже, чем об их многоклеточных собратьях. Вспомните, что мир микроскопических существ открыл голландец Антони Ван Левенгук. И было это уже в конце 17 века, то есть немногим более 300 лет назад. За это время ученые узнали об одноклеточных довольно много. Далее мы будем говорить только об одноклеточных, простейших животных организмах. Большинство простейших живет в воде, морях и океанах, реках, прудах и лужах. Но встречаются и обитатели влажных почв. И, конечно, среди простейших много паразитических форм, обитающих в других организмах. Некоторые из них вызывают заболевания у человека, животных, растений.